Всех приветствую, меня зовут Сергей и вы попали на канал Акигай. И сегодня мы с вами посмотрим, что происходит на рынке криптовалют Проанализируем с вами локальную картину Два дня у меня не было видео, я был на форуме в Москве И я записал для вас около сотни гигабайт полезного материала Естественно, я все это укорочу, максимально все это укомплектую и предоставлю вам Там будет только полезная информация без воды по криптовалюте, по трейдингу, по Инвестициям по психологии, самодисциплине и так далее Там будут выступать лидеры мнений, такие как Брайан Трейси, Остер Хартман, Евгений Коган и другие То есть это будет крайне интересная полезная информация, я думаю вы получите колоссальную пользу И узнаете, что же лидеры мнений думают по поводу инвестиций, по поводу криптовалют и как они к этому подходят Итак, друзья, давайте начнем наш анализ что касается биткоина, мы с вами предполагали опять же движение к 65 тысячам долларов до 20 октября. Сейчас у нас... В дате 18 октября мы с вами получили движение к 63 тысячам долларов Опять же, я предполагаю, что мы все-таки дойдем до этого уровня 65 тысяч, но в этом точно не уверен Тем не менее, смотрите внимательно на это движение Давайте я все это уберу Смотрите, как ровно мы идем, практически без таких глубоких коррекций И это немножко напрягает То есть рынок не может двигаться строго в одном направлении без коррекций Крупных коррекций Естественно, крупной коррекции здесь не будет Но я предполагаю коррекцию Сейчас скажу докуда То есть, опять же, мы с вами предполагали коррекцию С 20 октября Небольшую коррекцию Давайте опять же посмотрим на тайминги И на окончание предыдущего бычьего рынка Посмотрим именно, какая коррекция у нас была 20 октября 20 числа октября Смотрите, вот у нас 21 октября Давайте посмотрим мы здесь получили коррекцию в 13%. Далее, мотаем еще дальше в предыдущий, позапрошлый уже, бычий рынок. Здесь, опять же, коррекция в 20 числах октября. И здесь мы получили движение в 20%. То есть, судя по истории, можно предположить движение примерно на 15-20%. Возможно, даже поменьше. Теперь, давайте обратимся к нашему графику. Если мы предполагаем, что... А цена дойдет до уровня примерно 65 тысяч долларов, возможно оскочит немножко пораньше То расстояние в 15% будет у нас до уровня 55-57 тысяч долларов И на этом же месте находится уровень Фибоначчи 0.786 то есть цель для коррекции это 55-57 тысяч долларов. Коррекция начнется вероятнее всего 20 октября, то есть в 20 числах октября. Я это не утверждаю, но коррекции нужно быть готов. В любом случае она нам погоды не сделает, просто биткоин у нас корректируется и пойдет далее на повышение. Но будьте готовы к этой коррекции. Далее после коррекции мы вероятнее всего совершим импульсное движение вверх, пробьем глобальный максимум биткоина и устремимся Далее на повышение, и в начале, в середине ноября начнется коррекция уже более масштабная Также обратите внимание, что на уровне сопротивления у нас происходит некая борьба покупателей и продавцов В данном месте, то есть мы дошли до уровня 62 тысячи, 63 тысячи И здесь мы с вами пытались отскочить Был такой мини-дамп, который быстро откупили И на этой свече 4 четырехчасовой образовалась у нас... Очень хороший паттерн для повышения. То есть, опять же, можем превысить предыдущий локальный максимум, дойти до уровня 65 тысяч и оттуда уже начать корректироваться. Опять же, слишком мы уверенно вертикально движемся вверх и хотелось бы увидеть хорошую, здоровую коррекцию. А что касается эфириума, мы совершили такое же движение, отскочили от уровня поддержки, достаточно хорошего уровня поддержки. И теперь, в принципе, стоим на одном месте Опять же, судя по фракталу на эфириуме, который у нас был в 2017 году То есть он идеально повторяется Практически даже в таймингах идеально повторяется Мы можем предположить небольшое коррекционное движение Консолидацию И уже выход вверх, пробитие глобального максимума в конце ноября То есть если фрактал у нас данный реализуется То мы выйдем с вами на эфириуме вверх в конце ноября Что касается биткоин-доминации Опять же, мы с вами предполагали, что биткоин-доминация будет у нас подниматься Весь октябрь и в начале ноября В середине она резко упадет И альткоин начнут стрелять Пока что все в принципе так и происходит Сценарий у нас пока что актуален И мы с вами на биткоин доминации Движемся вверх Обратите внимание, что здесь возникла формация Уверенное движение, скопление в виде восходящего треугольника И мы с вами уже пробиваем Данный локальный уровень Потенциал данной формации это у нас До 48% Также можно здесь нарисовать По данным максимум Трендовую линию сопротивления Опять же мы получим тот же самый потенциал В районе 48% И сверху у нас находится также хороший уровень сопротивления В данном месте То есть потенциал биткоин-доминации В данный момент это 48% На фоне роста биткоина до 65 тысяч Биткоин-доминация также может вырасти И потом начнется небольшая у нас коррекция В принципе вот такой вот сценарий пока что у нас актуален Друзья, вот такой вот короткий обзор рынка Пишите в комментариях свое мнение Пишите свою обратную связь я абсолютно все комментарии читаю, ставьте это видео палец вверх, если это видео было с полезным и информативным, друзья. И мы с Григорием готовим с вами полезное видео об альткоинах, об э, альткоинах с потенциалом, так что ждите. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.